Это будет немного нестандартный вид для моего канала, поэтому я хочу немножечко вначале объясниться. У меня есть второй канал, называется он Донни Ли. Донни Ли я его веду, блядь, с 2014 года, вообще пиздец. А, и на него я сейчас выкладываю а, всякие трэшовые сериальчики из Гаррис -мода». А, И для этого канала у меня было снято очень много видео, которые должны были выйти на этот канал. Но, к сожалению, они не выйдут по одной или другой причине и короче я решил что чтобы типа не пропадать этому всему материалу который у меня накопился его накопилось достаточно много я решил сделать по нему просто монтажик смешно монтажик и выложить его на соленую сосиску вот надеюсь вам понравится вот да смотрите смысле о том что это все просто и это все должно было быть в одном сериале всем приятно с... Лайки ставьте. <смех> э, бля, комментарии пишите. баный О нет, где я? Где мои братья? Донателла, Леонардо, Микеланджело, э, Рафаэль. Где мои братья? Ты кто, блядь? Я Человек-паук. Я убью тебя. Потому что ты человек-паук. Попробуй. Блять, сука, не режь меня, блять. Я тебя попросил нахуй снять смешно, блять. Хотел узнать, почему у Микеланджело, блядь, медь. Ты, сука, ты что не умер, блядь? Блять. Что же, ребята, вы знаете, человек Паук сильнее Микеланджело. А Микеланджело. Микеланджело слабее львает тигра, но в цирке не выступает. Где я? Где Мэйбл Сталин? Ой, блять, спайнс. Подожди, надо вот так вот, подожди, сейчас подожди. Вот так вот, сейчас, подожди. Блять, где ты, сука? А, вот, сейчас, подожди, отойду-ка подальше. Вот так вот так вот. О, щас. О, ты кто? Вот еще пиздит тебя. Сейчас этим с топором захуяри, блять. Сука. Загадки. Опять загадки. Я прочитаю заклинание Ченгер Бэнгер Загадки! Я чувствую чакру! Чакру Бога! Чакру молний! Он использовал мой Чидори! Что ты, ты здесь? Ты кто? Ты кто? Ты кто? У меня нож! У меня нож! Уйди, сосгарда, блядь! Что, блять, думаешь ты умнее? Ааа! Сука! Ач, дори! Бля! Растишка! Ой, блять! Растишка, аридан, тестилопиднолокка. Ой, блять, сейчас. Алаки нахурасе, очики-пукинасы, остринда олендантре, очики микалока. Ты кимукинаки, алаке, сукинаки. Чи-чи-чи. Не мешай, танцую стриптиз, чики Отойди, жопа не видно. Я тебе ебал на чищу. Ты знаешь, откуда я родом? А ты знаешь, откуда я, блин? Не знаю. Так, образ Харли Квинн. Я шелюха! Мринахуй. Что? Что это такое? <связан> <связан> Труп. Ох, где я? Как болит голова? Что? <связан> хм, блять, привет. Ну, здорово. Как дела? Отлично. У а, меня тоже. А, может быть, прогуляемся? Давай, грибы соберем. Погнали. Вот. Ничего Согласен. не предвещает беды на самом деле. Согласен. Да, спокойный день э, в, в городе. как встали? Да, вот, блин, застряли мы, походу. Придется пешком. ай яй яй яй яй Что такое, брат? А, -а, -а хочу есть. Пойдем покушаем, пипец. брат. Грибы купим. Да, Ру. мало грибов что-то, бля. Да. Поехали за грибами, ебан. Брод! Блять, как ездить нахуй, ебаный автопром, блядь, ебаного армейского, армейского, блядь, государства. Блядь, двери из пизды какой, блядь, вот как вот мне, блядь, тут проехать, ебаный, блядь. Пиздец, я застрял. И... Блядь. За грибами! грибами брата первись кто это такое чувак мы этого ждали 30 лет 54 ваще 54 лет мы ждали этого чтобы ограбить Ларюк. ты готов я тоже готов блять не так 35 миллиардов лет мы блять какие реалистичные листья пиздос Прям прям плоские хуею Ну что Брат, ты понимаешь мы к этому шли 30 лет 50 Мы готовились, тренировались И все ради того, чтобы ограбить Максима не подаем виду, то что у нас пистолет в руках это ничего еще не значит Два... Три... ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ БЛЯТЬ! Я собрал, я забрал деньги, валим, валим, валим Он забрал деньги, валим! Сука! Ща, подожди, да, я в ебало. ПАУ! Уходим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим... Это, это вода Это вода? Это вода? Стоп Это, это, как это вода я 10 лет не видел бота. Слышишь? Слышь. Нам туда. Наша цель зайти в. Это кто? Я не знаю. Наша цель зайти в пятерочку. Забрать крекеры. И крикеры. убежать. Да блять, съебись, нахуй! Походу мы убежали. Да. Это какой-то странный город. Почему здесь ромашки? Хорошо, что не розы. Да, а то... В Что Там это? Что это? Ты слышишь это? Блядь, мне мама звонит. Подожди секунду. Давай заново. <с что <с это? Вон наш сарай, я вижу его. Да, это наш сарай. Что это? О! О нет, это же сирена головы. Я его видел в трендах Ютуба. Не стреляй в него, он ебанутый. Фу, очень страшно. Я никогда такого не видел. Так он остается очень страшные звуки. Ты слышишь? Да, это, это прям сирены. Поэтому его изут сиреноголовый. Говорят, у него на голове вместо головы сирены. И это его голова, поэтому его везут сиреноголовый. Очень страшно. Они ебутся! У-у-у! Трахайтесь! Они ебутся, смотри! Трахаются! Трахаются, смотри, ебутся! Это новый вид науки. Трахаются, они ебутся! Он, кстати, дрифтит очень сильно. ебать, ты дрифтанул на тот свет, блядь! В этом городе я должен найти маленькую девочку, которая имеет очень ценную информацию. Но проблема в том, что я совсем не знаю этот город. Мне нужен тот, кто мне покажет все окрестности. Благодаря этим знаниям, я смогу найти девочку. Тут какой-то еблан проехал, может он не поможет. Если что, у меня пистолет и фонарик, я тебя захуярю. хуярю. Ахмед, я Ахмед. Сады здесь я такси. Пятерочка, пять, лоб пять, четыре <реку> пять. Хорошо. Здравствуйте, Ахмед. Салам алейкум, вам куда? Я вас подвезу к своей тете, она знает все тут. Хорошо. Сколько вам лет, Ахмед? Тринадцать. Мне четыре. посмотри на меня. Четыре, <связычная> говоришь, да? <связывания> а зачем вам такие вот э, стены? Эээ, что, папу, а -а -а, с это кто? Это кто была? Это, это ваша тетя была? моя сестра. А, а, куда она ушла? Она голой была, напухалась после вчерашнего. По а -а -а, и... Опа, а это... Так, стоп, это кто? Это Олег съел варенье и не вытер со собой из Видите, типа его лесу спит на янцах. Ну, если что, у меня пистолет? У меня нету пистолета, у меня нету пистолета в штанах. А, мужик, респект, пойдем, пойдем. Да. Ну, ты меня типа убивать не думай даже. Я знаю. А что такое убивать? Хоф, Вардаун, Доиз, Холи Слава богу, что я не знаю английский, а то, скорее всего, а я бы испугался руль? бы. Это что, мозги? Нет, это твое тело. Шо? Ой. Ты меня типа зарубаешь, да, топором? А... Блять, что я не умираю нифига. Блять, сюжет пошел по пизде. Подожди, сейчас все исправлю. НЕТ! Он здесь! Ой, откуда у него бам бам бам Гранат, э, блядь, Оружие! СТОЙ, НЕ СТРЕЛЯЙ! Подумай о маме! Подумал. Ай. Ай, больно. Что-то врубил уёбок. Это... Сук. Скоро случится конец света. Сука! Ненавижу тебя и твою маму! НЕТ, ЭТО БОМБА АТОМНАЯ, Я ЗНАЮ! Сука, это была опять подстава и постанова, блять! Мне сейчас надо что-то придумать какое-то начало. О май факен гад, вэра ай им? Я что, в мозгах? Опять этот символ, он меня преследует. Но я вижу дверь и поэтому я выйду. Опа. Странное место. Привет, Олежа. <связь> Что у меня за говно в руках? На поешь, блять. Блин, я встал из Стой, его... я тебя спасу! Я тебя спасу! А давай. Блять. Я тебя спас. <связь> Привет! Привет! Как тебя зовут? Муха. А знаешь кто я? Нет. Я! Я Я вернулся. Короче, нам надо избавить этот мир от тумана. Да. Чтобы это сделать, нам надо заложить здесь бомбу. Давай! Хорошо. Они взорвутся, нет? Да. не А, вертолеты, монстры! Аааа! Я ла, ла, Не сходи с ума! Не сходи с ума!